Ну, Yeah, yeah. Сейчас я слышу, что на левую сторону Я слышу, Я Я если такое чувство, что я буду наплыть, я буду наплыть. Показываем левую ногу вперед, выход, правая нога.